Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Ну и сегодня мы немножко поговорим о Катющике и научном трибунале. Вот. Ну, о мироздании, да? Такие мысли у меня навеял научный трибунал. Смотрю, просто снова активизировался Виктор Григорьевич. Или Георгиевич? Григорьевич вроде. Вот. В общем, поговорим. Здесь хотелось бы два момента. Это приталкивание его теория, приталкивание оппозиционное да, притягивание, Отталкивание, точнее, отталкивание, оппозиционное притягивание. И, соответственно, я немножко уже затрагивал о трехмерном пространстве. Вот. Но начать начну, наверное, немножечко издалека. Давайте представим, скажем, биолог. Сделал какое-то открытие. Ну, я, говорит, увидел то-то и то-то в биологии. да? И что, все биологи кинулись повторять его слова и сказали, ай, какой молодца, мы даже не будем проверять его эксперимент, мы просто ему поверим. И будем на этом строить свои теории. Да нет же, биологи, ну так, научный, научный метод так работает. Биологи, разумеется, проверяют и перепроверяют результаты. Если сходятся, говорят да. Если нет, говорят, простите, но у нас вот не получилось. Может, мы что-то не так делали. Будьте добры, скажите, как и что последовательно делали вы. Ну, так это все работает. Так это все делает. Никто там с чужих слов ничего не делает. Ведь это научный метод. Проверяемость результатов. Так вот, теперь представим вокруг себя. но ну, оглянитесь и покажите себе, и, ну, мне и себе в первую очередь, что в этом мире вы видите, чтобы что-то отталкивалось. Ну, по Виктору Григорьевичу, приталкивалось или отталкивалось? Кроме магнитов мы, наверное, не увидим ничего. Только магниты. Они как приталкиваются, так и отталкиваются. Поэтому их пока в стороночку Давайте все остальное. Что-то приталкивается или отталкивается? Нет. Нет. Ничего. Тогда на каком основании Виктор Григорьевич делает какие-то теории о приталкивании либо отталкивании? Умозрительные. Кто-то скажет, ну космос. А вот тут, друзья, как раз мы вспоминаем биологов. Скажите, пусть Виктор Григорьевич скажет, где и когда, в каком году он был лично в космосе, ну, чтобы доказать его существование, да, хотя бы себе. И, соответственно, где и когда он был там, на Луне, не знаю, на звезде какой-то, что такое звезда, как ее изучают, как они... атмосферу там, из чего она состоит, как это, какими приборами это все делают они. Вот это интересно. Виктор Григорьевич это все тоже сделал сам. То есть, выходил ли он в открытый космос, сколько минут он находился в открытом космосе. Вот если Виктор Григорьевич этого не может сделать, да? ну, в таком случае вот его формулы только умозрительны. И на его а, формулы об а, отталкивании можно только сказать а, в общем-то его же собственными словами. Дура не сосредоточилась, ничего не поняла и начала с чужих слов умозрительно строить свои формулы, ничего не проверив. Так что вот научный трибунал он не такой уж и научный, и не такой уж он трибунальный. Да, я обещал еще затронуть, я уже затрагивал, но немножко повторюсь, более развернуто в плане пространства, то, что оно трехмерное. Я уже говорил, вот представить четырехмерное или пространство, наверное, могут только математики. Не представляю как, но, наверное, могут. <смех> Математически. Я не могу. Сложновато мне это сделать. Но вот, находясь в трехмерном соответственно, пространстве, двухмерное это я могу представить. И, наверное, многие смогут. Двухмерное. Давайте представим двухмерное пространство. Вот эта плоскость. Без третьего измерения. И там бегает такой плоский Виктор Григорьевич и кричит. Ай-яй-яй! Куда представить еще 90 градусов? Предстранство двухмерное! А все остальные Дуры! Кто говорит, что пространство трехмерное? Они не могут сосредоточиться. Смотрите, я тут плоские картошки туда-сюда, вправо-влево, вверх-вниз не могу, потому что пространство двухмерное. Понимаете, к чему я? Вот. Поэтому вот двухмерному ему, плоскому Виктору Григорьевичу, будет очень сложно представить трехмерное пространство. Так же, как и нам. Вот такие дела. Так что смерностью пространства тоже не все так однозначно как нам пытается доказать виктор григорьевич вот. ну это если мы будем немножко логику включать которую он любит здесь он почему-то игнорирует логику вот. а пока что пока что вот рекомендую виктору григорьевичу сосредоточиться и его адептам которые ну возможно налетят начнут критиковать вот всем адептам и Виктору Григорьевичу я опять же, опять же повторяю вопрос. В каком году вы были в космосе? Сколько минут вы были в открытом космосе? Если вы там не были, то сосредоточьтесь, чтобы не попасть в тот самый лагерь, куда вы запихиваете всех остальных. И не быть дурами. Уважаемые автономы, благодарю за внимание.